Праздник вас, дорогие христиане, с светлым благоявлением, крещением Господним. Это праздник неразрывно связан с Рождеством Христовым, и там богоявление, и здесь богоявление. Просто богоявление в Рождестве Христовом было таким небольшим, мало людей знали, о то, том, что Господь родился, но крещение Господнее, конечно, это было более массовое явление, потому что люди э, стояли в очереди, чтобы принять крещение только Иоанна, и в этой очереди был Христос. Вот, дорогие христиане, значит, такие, тема большая, глубокая, может много что эту тему сказать, я на что ваше внимание хорошо акцентировать. Очень сложно человеку, имеющий большие таланты, этот талант сохранить. Допустим, человек, не знаю там, силённый математик, или в каком-то виде спорта, или у него там знание языков. И вот очень сложно себе это утаить, особенно по юности, когда страсти кипят, хочется себя как-то выставить вперед, хочется как-то показать, проявить. вот, э, Сложно и в возрастном возрасте, когда кому-то, кто-то сказал кому-то тайну, сказал, ты, главное никому не говори, человек прям разбирает сказать, прям, прям хочется сказать, и бывает сложно это сделать. Так вот, дорогие христиане, э, а теперь представьте Христа, Он родился в Империи. А вот знали всего косточка людей, совсем там Богородицей и совсем мало людей об этом знали. Потом он никак себя не проявлял, будучи истинным Богом, и человеку он ни в чем, никак и нигде себя не проявлял. Никто абсолютно не знал, что с ними живет этот маленький, пятилетний, семилетний, 12-летний, 20-летний, 25-летний, что это есть истинный Бог истинная Мессия. Господь ни словом, ни делом, ни вообще ничем никак себя не проявлял. И э, это действительно, дорогие представители, первый, как мне кажется, важный урок, который мы должны для себя сегодня уяснить. Что мы должны быть, э, чем бы ни, мы ни обладали, какими дарами мы, не, э, нас бы ни были, данными нам от Бога, мы не должны выпячивать, мы должны их с ними служить людям но не гордиться, не кичиться и ни в коем случае себе не приписывать. Вот это мне кажется очень важно, потому что вот вы сейчас будете за да, водичкой стоять, вот просто э, не надо трепаться на ее очереди, не болтаете, кости никого не помываете, просто так подумайте, что вот я стою за очередью своей водой, а когда-то там 2030-20 год, там, ну чуть меньше, да, тому назад, вот такой же очереди на реку Ирнар стоял Христос. впереди были люди и сзади были люди, и вот эти вот то спереди, позади, сзади, никто не знал из них, что это Христос. Что Он сейчас уходился в воду и тут же выйдет. Что Он там не задержится. Что Он там ни слова не скажет про грехи Свои, потому что никто не знал, что Он изгрешен. Вот. А Он зашел и а тут же вышел. И был голос неба, и был голубь виден. И люди удивились, удивились, изумились. И потом потихонечку начали думать, а кто это, что это? Что странный такой человек, да? Потом Господь постепенно себя открывал. Так вот, дорогие христиане, урок номер один от сегодняшнего праздника, что Господь, научи нас, Господь, смирению, такого же, как было у Тебя, чтобы мы, даже если что-то имеем, хорошее, доброе, что в наших душах, в, наших, в нашей жизни есть, мы приписывали не себе, но Богу приписывали. Вот, дорогие христиане, это нужно, мне кажется, очень важно понимать. Во-вторых, где было крещение? Давайте вспомним с вами. А оно было в пустыне, пустыня, река Иордан, и люди туда шли. Не Иоанн креститель шел на водоем и там крестил, то есть если бы сегодня пришло крестить, он не в Москве не крестил, он не пришел бы на Красную площадь, там он бы там больше не крестил. Он бы дежил какой-нибудь в какой лесах, в глухих, может быть, даже здесь, в чем на головке и все сюда бы шли. Оттуда, из Москвы, сюда приходили бы. Потому что здесь, почему он креститель находился в пустыне? Потому что только в пустыне возможно полное такое, скажем так, единение с Богом. В суете мирской, в суете городской, мегаполиса, вот этого Бога почувствовать во всей полноте невозможно. Именно поэтому святые угодники, Иоанн Протович в том числе, они убегали из этого мира, а мир бежал за ними. Вот это парадокс, конечно. Мы наоборот, мы интересуемся всем, очень искать всего, значит, и ничего не видели, ничего не знаем. Иоанн Протеич ничего не знал, и как и святые тоже ничего не знали, все к ним приходили. Они не читали газет, не смотрели новости, не читали мессенджеры, ничего этого не было тогда. Ну вот, но они все знали. Приходил человек, Иоанн вот, помните, да, вот, мы вчера читали а, на богослужении, приходили там одни, вторые, третьи, мытари приходили, приходили воины, и он всем все рассказывал, ты так поступай, ты так жил. Он ни дня не прожил с мытарем, он ни дня не был воином, он все знал про воинов, все знал про мотарей все знал про всех. Так вот, дорогие представители, урок номер два сегодняшнего события, что мы даже с вами поменьше носу с а чужие дела и больше заниматься своей душой. А душа наша, э, это занятие возможно возможности учёных, когда? Когда мы храним тишину. Вот мне бы хотелось, дорогие христиане, всем вам и себе пожелать, чтобы мы почаще старались бы попасть в тишине. Насколько это сложно сегодняшнему человеку? Просто думайте, кто-нибудь из вас э, пробовал бы хотя бы полчаса быть в тишине. Ни на что не обращая внимания. То есть ни с кем не общаясь, не слушая радио, телевизоры, не читая какие-то книжек. Побудьте, попробуйте. Это на самом деле очень непросто. Это, на самом деле, даже сложно сделать, но только там рождается настоящая молитва. Так вот, дорогие христиане, давайте постараемся чуть-чуть вот выйти в пустыню, в такую внутреннюю пустыню. Постараемся хотя бы иногда, понятно, что полчаса это много для нас, живущих в суете мирской, но хотя бы по 3-4-5 минут в день давайте постараемся быть наедине с самим собой и от души искренне помолиться. Многие из вас жалуются и каются в том, что плохо молится. Это правда. Мы такие с вами, мы плохо молимся. Потому что мы не имеем молиться в тишине. Вот давайте постараемся, держись со всех и хотя бы 3-4-5 минут в день искренне, спокойненько, без никого рядом молиться. Причем, как бы, да, лучше, чтобы это никто не, не было внешних раздражителей. Я думаю, это будет полезный опыт для каждого, для каждой нашего души. Но, ну, дорогие христиане, э, всего сказанного хватит для того, чтобы нам сегодня уместить, э, это переварить себе, мы, конечно, постараться свою жизнь исполнить. Значит, смирение Господи учи нас, как это таким же, каким мы Ну и Господи, учи нас внимательно молиться, в тишине сердца в Вот, ну, дорогие христиане, сегодня э, мы сейчас с вами очко сделаем. Мы сейчас с вами улучшим благодарственную молитву. Вот, а потом пойдем крестным ходом на речку, там будем воду освещать для всех э, желающих но и воду святую сегодня берите, сегодня пейте в течение всего дня, чем больше, тем лучше, пейте только крещенскую воду, умывайтесь ею, значит пейте эту воду святую, окрапляйте свои жилища. возьмите крапину дома, кого нету здесь возьмите, у нас в сухом все есть, значит породитесь по всей своей квартире, по своему дому и все, все окрапите, Смотрите, молитвой с, с крещение Господне, вы ордами тебе Господи. Кто это не сделал вчера, сделайте это сегодня, это еще можно и нужно сделать. Вот, все пройдите, с все святой водой кропите. Вот, ну и, конечно, завтрашнего дня уже мы бьём эту воду только в течение, уже на утро натощак. Вот, но, дорогие христиане, возьмите много воды, так, чтобы на год хватило. Вот, воды много, всем хватит, литров 5 возьмите, больше возьмите, в течение года пейте. Значит, может быть, так, на десять литров, на пять, пока, но чтобы в течение всего года, чтобы вам хватило до следующего крещения Господня чтобы к следующему, в Крестине Господне, ваши плаки были пусты, домашние, мы вы столкнулись с крещевской водой. А, пить ту воду крещенскую надо почаще, каждый день по чуть-чуть, особенно, когда болеет, какие-то, вот, бывают проблемы жизненные, тоже эту Крещевскую воду потребляйте в, в себе, в, в жизни. Это важно, полезно и нужно для этого, мы с вами ее освещаем. Помощь, дорогие христиане, всем каждому из нас, всех, как и с поздравляю, поздравляю с вами, глядь, Господа поблагодарим, а потом значит, не разбегаемся и все вместе идем на речку Иордан. Там будем все освещать. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!